Эти физические упражнения позволяют предотвратить распространение простатита, а при застойном простатите помогают полностью избавиться от этого заболевания. Здравствуйте! В этом видео я расскажу, как с помощью аппарата Хьюбер сделать лечение простатита более эффективным. Пожалуйста, посмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить ничего важного. Также вы можете скачать памятку, в которой содержится упражнения, которые вам помогут для профилактики и лечения простатита и простаты. По этой же ссылке вы можете записаться на консультацию. Простатит и простаты распространенное заболевание мочеполовой системы мужчин, из-за чего возникают проблемы в интимной жизни и ухудшение половой активности. Если раньше этим заболеванием страдали мужчины в зрелом возрасте, то сейчас эта болезнь по помолодела. 20% мужчин сталкиваются с этой проблемой уже в 20-летнем возрасте. Одна из причин – малоподвижный образ жизни. И если не лечить простатит, это может привести к проблемам со здоровьем. Одна из них – половое бессилие. Простатит требует комплексного лечения, и аппарат Хьюбер поможет быстрее и эффективнее справиться с этим заболеванием. Лечебная гимнастика на аппарате Хьюбер направлена на улучшение кровообращения в малом тазу, что является эффективной профилактикой при простатите и простате. Эти физические упражнения позволяют предотвратить распространение простатита, а при застойном простатите помогает полностью избавиться от этого заболевания. Правильно составленная гимнастика для мужчин способна надолго отсрочить процессы старения мужских половых органов, из-за чего половая активность у мужчин сохраняется долгие годы. Самые частые симптомы простатиты являются частое мочеиспускания, когда мужчина ходит не один, не два, а три-четыре раза, дискомфорт в мочеиспускательном канале, быстрое семиизвержения. На аппарате Хьюбер работают мышечные цепи, а не группа мышц. То есть, если в тренажерном зале вы прокачиваете одну группу мышц, то здесь мышцы работают комплексно, сверху донизу, и прорабатывается каждый участок, прорабатывается каждый позвонок, и улучшается движение в позвонках и в области малого таза, особенно в области малого таза, где и происходят застойные явления. В среднем курс лечения составляет от 12 до 20 тренировок продолжительностью по 45 минут. Все лечение происходит под присмотром врача-уролога, пациенту удается полностью восстановиться от этого заболевания. В клинике легкое дыхание накоплен большой опыт на аппарате Хюбер при лечении простатита, поэтому, если вы хотите получить качественную медицинскую помощь, приходите к нам. Чтобы скачать памятку с комплексом упражнений для профилактики простатита или чтобы записаться на прием, нажмите на ссылку под этим видео.